Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Томат горшечный красный. Вот о нем я сегодня поведу свой рассказ. Томат горшечный красный предназначен для культивирования под временным укрытием или в открытом грунте. Сорт выращивают как горшечное растение, имеющее декоративный вид в период созревания плодов. Помидор горшечной краски относится к супердетерминантному типу культуры. Высота куста за период вегетации достигает 25-30 см. Маленький. Раннеспелый сорт начинает плодоносить через 80-90 дней после появления исходов. Моя посадка томата этого сорта была сделана 14 января текущего года. На кусте выкладываются простые промежуточные компактные соцветия длиной 18-28 см. Маленькие томаты, слегка вытянутые, округлой формы, массой 35-85 г. Мяготь интенсивно розового цвета. На горизонтальном срезе наблюдаются камеры с семенами. Плоды созревают гроздьями и имеют изумительное вкусовые качества за счет высокого содержания сахара. Урожайность томатов достигает 1,5 кг с одного куста. Томаты используются для приготовления свежих салатов или их консервируют целыми плодами. Томат горшечный красный можно высаживать в горшках на подоконнике, как комнатное растение. Низкорослый куст не требует формирования, подвязывания к опоре или искусственного опыления. Чтобы вырастить здоровые томаты, нужно правильно выбрать емкость для посадки. Формирование корневой системы напрямую влияет на плодоношение кустов. Им требуется горшок объемом не менее 5 литров. Я использую пластиковые емкости именно такого объема 5 литров. Лучше использовать цилиндрические емкости, так как в них хорошо формируется корневая система. Для растения сорта горшечный красный большое значение имеет ширина горшка. Выращиваемые в домашних условиях томаты – Требует тепла и оптимального освещения. Лучшим местом для сорта является подоконник, расположенный с южной, западной или восточной части вашего жилого помещения. При выборе северной стороны недостаток света нужно компенсировать путем дополнительного освещения специальными лампами. В солнечную погоду растения рекомендуется затенять, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей. Рекомендую смешивать дерновую и садовую землю, добавить компост, тор. Присутствие в составе смеси древесного угля обогащает грунт комплексом полезных микроэлементов. Как же часто поливать рассаду помидоров на подоконнике? Это очень важный вопрос, который волнует в каждого, кто сажает у себя на подоконниках эти помидоры. Полив является важным элементом по за растением именно через воды кустики получают все питательные вещества в квартире крошечный сорт томатов может, можно рас, выращивать и рассадным методом или посевом непосредственно в емкость на постоянное место я делала рассадой и сажала пересаживала их потом в емкости уже на постоянное место томаты требуют умеренного полива теплой водой после которого проводят рыхление. В связи с тем, что в емкости ограничен объем почвы и микроэлементов, требуется дополнительная подкормка органическими или минеральными удобрениями. И каковы же мои советы начинающим выращивать горшочные томаты? Выращивать томаты без проблем в домашних условиях удается, правда, не всегда. Очень часто, особенно начинающие огородники, сталкивается с проблемой убедания растений и пожелтения листочка. Почему вянет рассада помидор? Существует несколько объяснений. Повышенная влажность воздуха в помещении или чрезмерный полив почвы. Наличие сквозняков в комнате. Большое количество удобрений, особенно содержащих азот. Холодный воздух или холодная вода при поливе. Нехватка места для растения. Недостаток освещения или Длительное нахождение растений под лучами солнца. Болезни и насекомые вредители. Недостаток полезных, Недостаток полезных компонентов в почве. Что ж, удачных вам посадок горшечных томатов, которые могут украсить ваш подоконник или балкон. И вы сможете отведать изумительно вкусные томаты. Сажайте, и у вас все получится. Вы были с любовью из моего... «Домика в деревне».